Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн Тыкана Alex Games. Мы продолжаем с вами выживать в ракун Сити Resident Evil 2. Выбрались мы из подвала? С парковки вместе с адой. No. Well, exactly что More тебе нужно? Больше связей от тех, кто заварил эту кашу. А почему нельзя вот в это вот сесть просто и поехать? Да ладно. Ганшоп, я хочу туда. Блять, ну конечно же нет. Это мне нравится. Я хоть пополню боезапасы Бля, какая она шикарная сексуальная женщина Это просто пиздец. What a mess. Опа, па-па-па-па-па Ну тут что-то есть Гранатка Как минимум Это что? Длинный Неплохо. Плюс 4 патрона. Так, а ничего не видно. Можно фонариком посветить. Патроны вижу. Пять штук, блять, серьезно? Письмо владельца. Джилл Валентайн. ]とか... Бля, я знаю, кто такая Джилл Уэллентон. Малышка в синей... не Я сказал, не двигайся. Я просто Я оружие. Я думаю, нужна помощь, сэр. Не это уже не твоя дочь. Сейчас Just бросится на него Мне кажется, она сейчас бросится на него и сожрет нахуй. А он похож чем-то на пожарника. У него костюм такой, как у пожарника. Сейчас она на него бросится. Стоп-пудова, блядь. Sleeping, okay. Но он похож на пожарника to okay? a... mm -hmm. mm -hmm. Блять, это просто так грустно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 Ну вот, no, задача Ада сорвать планы Умбреллы. Ох, спинка затекла-то. А да нельзя с ней поговорить? О, Какие существа? Это обычные люди были Аннет Биркин выпустила I'm вирус Амбрелла. Зачем она это сделала? Так я уже впереди, родная. Так, канализация что есть? Это Как они facility Umbrella многие годы контролируют Ракун Сити. Ну понятно, это да. Ну я и помню, что у них главный офис. Jesus. That earthquake? Нет. Это наш дружочек. А как я патроны не взял, стоп. Так, ну с Эйдой уже поприкольнее будет Ни одному бегать здесь Нихуя себе Нихуя себе Какого хера я сейчас увидел надо взять Да я сейчас вот это возьму нахуй безоткатный гранатомет Я не хочу туда идти блядь. там такая херовина огромная была о ладно но пошли там типа какой-то мутировавший, мутировавший крокодил. уже поздно поворачивать назад no Может не надо? Небать, я же говорил, нахуй. Leon, Мутировавший крокодил, нахуй. Помощь Часть здоровья становится при... ...автоматически. Вроде слабее. Нет, нахуй. Никаких упрощенных режимов. Можно скипнуть. Зря мы туда полезли Максимально зря просто Leon, Так он меня вот кусает и все, что мне делать? Вот как мне убежать от него? Нихуя не понимаю. Жди здесь, блять. Уже третий раз ты говоришь, жди, здесь. А на меня напасает, нападает кусок говна. Он меня цепляет постоянно. Как мне от него убежать? А, я понял. Опа, успел, блядь. Вот это у него ебальничек разлетелся. Симпатичненько. Граната. Сын бич Сука. Там я слышал о том, что существуют крокодилы-мутанты. Эй, да лесенку, пожалуйста. Спасибо, дорогая. Идем. Спасибо. Monsters, I'm Охуенно она нас поддерживает. Ну поехали. А, или мне нажать. Нет, сама. Продают вирус, который создает. Да, нихуя вот так, блять. О, печатная машинка. Спасибо за сохранение. Я уже слышу, как кто-то по трубам ползает. Беркин. мы Не а, там еще не ти вирус, а G-вирус. Я oh, yeah? hey. <плыв> <Aida! плыв> <плыв> не понял. Она же хотела его уничтожить. Леон. Just go. Stop her before Точно, Ади, как всегда, ей же нужен только образец. Будем за Аду сейчас играть? О, -о, -о да, детка. Бля, какая она шикарная А, какая она шикарная you can run, Annette, but you can't. Что за пистолет? Брум ХЦ Прикольно я и не помню, чтобы мы заеду играли. Не хотелось бы, конечно, Леона здесь оставлять. Бля, если эти ставки закроются, нам пиздец. Визуализатор. ЕМП. А, это то, куда он идет Прикольно И одна упала рядом со мной Было опасно Блять, нихуя у вас тут тараканы. Ладно, за Аду максимально прикольно. Вот это вот все взаимодействие такое. Ходишь, вентилятор разгоняешь. Ты, блядь, шутишь нахуй. Я, сука, все 9 патронов на тебя потратил. Сентябрь осмотра Новая ID-браслет как можно быстрее. Короче, моей команды до сих пор не доступа к месту проведения работ. Каро. -ра Хитро. Вот это я понимаю загадки Патроны, патроны, патроны, патроны, патроны, патроны Так, ну я так понимаю, мы уже у Амбреллы даже не двигайся даже не двигайся нахуй кусок дерьма блин а у нас с ней ни фонарика ни херашечки вообще нету куда бежим О, хера А это другая уже угу. драться там не нечем с ней а уже есть Падай Сука Флэш Так Сейчас будем с этим визуализатором Мучиться, ебаться Куда он там идет вообще? И сюда Ты издеваешься, дядь? Сколько можно патронов тратить? На таких как вы Да ты рофлишь, блядь Последним выстрелом, конечно Как же иначе Так, мне это надо взломать Правильно? Да нет, блядь О, члены вы все поживали. Блять, еще один Если каждый из них будет вставать Мне не сдобровать А патронов нету больше Угу Так, дверь открылась. Пошли нахер. Я так понимаю, у нее башка взорвалась, правильно? Эннета Биркин Вон там вижу мудилу bastard, Да ладно, блять Да ты охуел У меня нету ни еды, ни воды, ни лекарств Либо что, открыл окно Ага, хуй там, а не окно, блядь Пизда мне Блядь Мистер Икс, ты гандон Тиран придет на любой шум, короче надо делать быстрее все А, тиран на шум ходит. Бегом, бегом, бегом, бегом! Пошел нахуй. Я патроны не забрал. Со стола. Сука, я со стола не забрал патроны. А вот и печатная машинка. Что-нибудь еще здесь есть? Ну, как? Нет, должно же что-то, что-то хотя бы что-то быть. тебя осмотр. Заебись, пошумел. просто добро пожаловать мистер икс тихо я что-то вижу браслет bravo You're gonna burn me alive now you'll never get your filthy я не понимаю. Теперь понял. Мы тоже знаем, что делаем. А, мы даже не можем выстрелять, но ну, нету ни одного патрона даже, чтобы ачивку забрать. Писающий, да? Но крутая часть получается. Айди действительно до даты 1 октября. Ну, нам не впервой, я думаю нам туда Спорим сейчас из стены тиран выйдет Не Но было бы эпично, бежишь такой, выходит тиран И ты такой разворачиваешься в другую сторону Комната с очистительными А, с очистительным бассейном Но это все канализация но и Амбрелла находится под землей. Я только не могу понять, почему доктор Аннет Биркин бегает здесь, а не находится в лаборатории что you could take credit for G. Interesting theory. you don't cooperate, I'll get a sample from the nest over my dead body. Yeah, but. Блять! Блять, еще круче! Отключилось, все. Все теперь опять за Леона. Немножко отдохнул. Она его перебинтовала. Какая же она крутая всё-таки, Эйда. Что в фильмах, что в мультиках. Ну, что она, Эйда. что Леон. Это просто м -м, бусечки зайти. Ну, за Эйду немножко побегали. За Эйду немножко побегали. Теперь давайте...